Проект Альфа Game на канале Виталков представляет. Приветствую вас на канале Виталков. Это 18 урок по Unity 3D из цикла уроков по созданию игры Space Shooter, в котором я расскажу, как создать систему маневрирования для вражеского корабля. Данная система создаст для игрока дополнительные сложности в игре. Идея такова, что корабль противника будет не только лететь вперед и стрелять. Но еще отклоняться случайным образом, то влево, то вправо. Данная задача возложена на скрипт Илосимонева, поэтому давайте его создадим. Теперь перетащим префаб вражеского корабля на вкладку иерархии и присоединим к нему скрипт Илосимонева. Чтобы данное изменение применилось в Prefab, нажмите в верхнем правом углу на кнопку Apply. Откроем скрипт и, прежде чем начать писать код, нам нужно представить, как он будет работать. Идея заключается в том, чтобы корабль со случайной периодичностью смещался то влево, то вправо, при этом продолжая двигаться вперед. Расстояние смещения в сторону также должно быть выбрано случайным образом. При этом корабль не должен выходить за рамки игрового пространства и не должен маневрировать несколько раз в одну и ту же сторону. Количество маневров у нас будет также случайно, и в этом нам поможет функция Random Range. Запускать систему маневров и останавливать его на мой взгляд, удобнее всего в цикле. Поэтому мы создадим бесконечный цикл, в котором будем выбирать расстояние, на которое будет маневрировать корабль и периодичность, с которой он будет это делать. Для того, чтобы программа не зависла в бесконечном цикле, мы поместим этот цикл в функцию и сделаем эту функцию карутиной. Функция карутина позволяет нам выходить из нее в основной поток программы, при этом функция может продолжать свою работу. Это в чем-то похоже на многопоточную работу, в которой и функция и основной поток программы могут работать параллельно. Давайте начнем с того, что создадим функцию карутину и wait, что в переводе означает уклониться а Denumerator как раз и делает функцию Evade корутиной. Запускаться эта функция будет один раз при появлении корабля на игровом пространстве. Поэтому вызовем ее внутри функции Start при помощи другой функции StartCoroutine. Именно при помощи этой функции вызываются функции карутины. Внутри этой функции напишем следующий код. Функция «Wave Second» приостановит работу функции «Wade» на выбранное в Random Range время. И как только это время закончится, функция продолжит дальнейшее выполнение кода параллельно с основным потоком. Приостановка работы функции wait в самом начале нам нужна для того, чтобы вражеский корабль маневрировал не сразу после старта игры, а немного позже. Диапазон, из которого функция «Range» будет выбирать значение для паузы, мы создаем при помощи структуры «Vector2». Объявим публичную переменную startWeight типа вектор 2 В данном случае вектор 2 используется не совсем по назначению, но для нас главное, что удобно можно указать диапазон значений. В инспекторе это выглядит как два поля для осей X и Y. Конструкция UltraTurn как раз и осуществляет выход из функции и служит точкой возврата в функцию. Далее создаем бесконечный цикл while и внутри цикла напишем следующую строчку кода. В данном коде функция Random Range выбирает случайное значение от 1 до указанного значения в переменной Dodge. В данной публичной переменной определяем максимальное расстояние маневра корабля. Полученное случайное значение от функции Range записывается в переменную target_maneuver. В итоге именно эта переменная определяет дистанцию корабля, на которую он будет смещаться влево и вправо. Давайте объявим переменные Maneuver и Dodge. Но дело в том, что случайное значение, возвращаемая функция range, всегда будет положительным, а это значит, что корабль будет все время смещаться только в одну сторону по оси x. Нам же нужно, чтобы он маневрировал и влево, и вправо. Исправить это можно, используя функцию Science и структуры mass_f. Данная функция принимает один параметр типа float. И если переданное значение отрицательное, то возвращаемая функция значение будет минус один. А если положительное или 0, то значение будет 1. Чтобы определить направление маневра, в функцию sine передаем координаты текущего объекта по оси X. Так как скрипт повешен на корабль, то текущим объектом он и будет. Например, если в функцию sine попадает значение минус 6, функция вернет значение минус 1. Но так как перед функцией стоит минус, а минус на минус дает плюс, то функция sine вернет единицу. Единица умножается на значение, возвращенное функцией range и в результате попадает в переменную target maneuver. Данная переменная нужна для создания маневра. Из этого следует, что если корабль находится в отрицательных координатах по оси x, то инвертировав минусом значение, корабль будет маневрировать в сторону положительных координат. Напишем в цикле следующую строчку кода и разберем ее. Функция Second приостановит работу функцию EWAIT на выбранное случайным образом значение функции range из диапазона значений переменной maneuverTime. В переменной maneuverTime мы указываем минимальное и максимальное время в секундах, в течение которого будет маневрировать корабль. Тип этой переменной вектор 2. Давайте опишем эту переменную как публичную. Итак, в переменную TargetManeurve было занесено значение для маневра. Функция WiFOSecond приостановила работу функции Ewait. и пока функция приостановлена, перейдем к основному потоку, а в нашем случае это функция FixedUpdate. Напишем в ней следующий код и разберем его. Объявим публичную переменную Speed, которая отвечает за скорость маневра. Функция MoveTowards из структуры mustF принимает три параметра начальное значение, конечная и скорость. Работа данной функции заключается в том, чтобы пройтись от первого значения до второго с определенной скоростью. Например, если мы передадим функцию следующие значения 0, 10 и 2, то при каждом фиксированном обновлении кадра внутри функции FixedUpdate функция MoveTowards будет увеличивать возвращаемое значение на 2, занося его в переменную Mu Maneuva. Когда первое значение достигнет второго значения, функция Move towards будет возвращать все время последнее возвращенное ею значение. В нашем случае в качестве первого параметра указана скорость по оси x, то есть скорость перемещения корабля влево-вправо. Второе значение – это переменная Target Maneuva, которая содержит расстояние маневра. И третье значение – это скорость, с которой будет выполняться маневр. Если мы скорость умножим на Time.DeltaTime, то скорость нашего корабля будет привязана к частоте обновления кадров, а это значит, что корабль будет смещаться плавно даже на слабых устройствах, без рывков. Как долго будет длиться маневр, зависит от переменной maneuver time. Поэтому, если время вышло, выполнение кода снова перейдет в следующей строке после AltReturn, где вызывалась последний раз пауза. Вернемся в цикл while и добавим следующий код. Публичная переменная маневру wait определяет время в секундах до создания следующего маневра. Обнуляя переменную taggetManev, мы тем самым прекращаем маневрирование корабля. И снова создаем паузу. На этот раз пауза нужна для того, чтобы следующий маневр не шел сразу за предыдущим. То есть мы делаем паузу между маневрами. После паузы цикл начинается сначала. На этом в цикле while мы больше ничего писать не будем. А вот в функцию fixed update добавим еще немного кода. Кроме того, что функция MoveTowards проходится по указанному диапазону, возвращаемое ею значение в переменную new нужно применить кораблем. Для этого нам пишем следующий код. Результат функции MoveTowards при каждом обновлении кадра записывается в переменную new maneuver. Эта переменная передается в структуру Vector3 для оси X, создавая направление по этой оси. По оси Y у нас нет движения, поэтому напишем 0. А по оси Z используем текущую скорость корабля, которая содержится в переменной Current Speed. Для получения текущей скорости, давайте при старте игры в функцию Start добавим переменную Current Speed, которая будет хранить скорость корабля по оси Z. Напишем следующий код. Данной строчкой кода мы получаем скорость корабля по оси z и записываем ее в переменную current speed. Затем данные из Vector3 записываются в свойство velocity, создавая тем самым движение корабля. Данный урок подходит к концу и осталось только описать границы, за которые корабль не должен выходить, а также наклон корабля, когда он смещается влево или вправо. Давайте напишем код, определяющий границы, за которые корабль не сможет вылететь. В этом коде мы используем класс Boundary для доступа к его свойствам. Я не буду останавливаться на разъяснении данного кода, так как я его подробно описывал в одном из прошлых уроков, на котором мы обсуждали построение границ. Добавим еще одну публичную переменную Tilt. Эта переменная указывает на какой градус будет повернут корабль при смещении влево-вправо. Теперь добавим код наклона корабля. Тут определяем поворот корабля, который также рассматривали в прошлых уроках. И последнее, что можно сделать, это упорядочить порядок описания переменных. На этом написание кода закончено, так что давайте вернемся в Unity и заполним публичные свойства, которые мы описывали в этом скрипте. Start Wait – от 0 ,00 до 1, пауза перед появлением корабля. Maneuver Time – от 1 до 2 время в течение которого будет происходить маневр. Маневр Weight от 1 до 2, время между маневрами. Dodge равно 5, тут мы определяем максимальное расстояние маневра корабля. Маневр Speed равно 7,5, отвечает за скорость маневра. Tilt равно 10, это градус поворота корабля. Свойство Boundary заполняем следующими значениями. x 6 xmax-6, z-min-6, zmax-17. Это координаты границ, за которые корабль не сможет вылететь. Нажимаем кнопкой Apply для того, чтобы внесенные нами изменения применились к префабу Enemy Chip. И удалим в вкладке иерархии объект Enemy Chip. Запустим игру и теперь у нас вражеские корабли должны маневрировать из стороны в сторону. На этом данный урок закончен, а в следующем уроке я расскажу, как создать более привлекательный эффект для пули, а также будет еще кое-что интересное. Не забудьте подписаться на новые видео, ставьте лайки и если есть вопросы, задавайте в комментариях. На этом все, до скорой встречи!